Добрый, добрый вечер, дорогие мои друзья. Здравствуйте все те, у кого сейчас не вечер. Возможно, смотрит кто-то нас и из-за границы, где, ну, из Америки, например. А, да, значит, прошу от вас обратной связи. Первая пятерочка за качество звука, вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за наше хорошее настроение. А, так, вот смотрю, смотрю что у нас, Танечка, не можете стать спонсором? Я скоро проведу прям стрим, приглашу всех становиться спонсорами, потому что я как раз готовлю программу для того, чтобы, ну, было обучение для спонсоров. Но пока ничего страшного. Спасибо большое за стикер. Благодарю, значит, Таня и Анна. Благодарю вас за поддержку канала а, так так так вижу вижу пошла обратная связь замечательно я рада всех видеть рада всех читать комментарии рада что все хорошо со связью а хочу пользуясь случаем поблагодарить канал супер и алену за то что позволяет нам знакомиться а, с такими замечательными светлыми теплыми э, позитивными людьми нам очень нужно ра, нам нужно разбирать и таких людей не только выводить всех на чистую воду потому что конечно же после э, негативных эфиров хочется позитива и э, конечно же я не могла пропустить мимо э, интервью э, марины э, Федунки. Э, э, я я не знаю как фамилия читается правильно с тем ли ударением я поставила произнесла мне многие пишут в комментариях поправляют меня за мои ударения я прошу прощения не всегда я это делаю правильно ну вы знаете в русском языке по моему ударение отменили хотя может быть у меня устаревшая информация да я сейчас так 10 за внешний вид спасибо большое спасибо всем за ваши смайлики спасибо за то что вы ждете наши эфиры и за то что мы вообще с вами на одной волне я знаю что мы как, как мы, мы покорим мир и вообще все будет замечательно главное знать физиогномику и профайлинг для того чтобы самим в жизни это использовать а, да в общем я много наговорила вижу что все в порядке у нас со связью поэтому не будем дальше откладывать наш разбор мы ведь все собрались не для того чтобы я здесь много говорила а для того чтобы мы уже учились а да а пойду съем три плюшки для начала нам написали в чате это у нас дразнилки а, собрались а, да, пошли ну кто плюшки есть можете уходить есть плюшки а кто хочет заниматься пожалуйста располагайтесь поудобнее мы начинаем итак первый фрагмент давайте сейчас если все хорошо будет со звуком, плюсики в чатик. А, да, кто там еще дразнилки, тоже в чатик можете написать про плюшки. Но в первую очередь, конечно же, про звук мне Потому что... а, Да, про звук интересно, все ли хорошо со звуком. Итак, первое видео. Мы готовим концертную программу сейчас. Сердючка, там каким-то образом. Да, я обожаю. Кумир. Обожаю, да, верку сердючку. И то, что сейчас как бы она ну, существует, да, она имею в виду я не знаю, сколько творчество ее сейчас э, там фонтанирует, но не фонтанирует. А, тем а что. Ну вот, значит, я буду фонтанировать. Это же все, все. Как говорится вот э, этот фрагмент я вообще поставила даже больше для того чтобы мы посмотрели как марина рассказывает про то что ей нравится и э, когда она говорит про э, ну, образно говоря конфетку до да, которую она в своем э, ну скажем э, в своих мыслях воображает э, она облизывает губы и мы с вами пронаблюдали и э, ну вот здесь три фрагмента я соединила они из разных частей э, видео но э, вот сейчас вы увидите видели, да, она облизывает губы еще разочек. Ну вот, значит, я буду фонтанировать. Это же все, все как говорится, хорошее уже до нас придумали. А ты следишь за ее успехами сейчас? Мы снимались в... В одном про... вот, тоже облизывает губы это она сейчас рассказывает значит что мы можем сделать какой вывод творчество верки Сердючки действительно вдохновляет ее на то чтобы как бы продолжить подобный образ да сейчас получается что у нас нет такого образа а на самом деле очень яркий но ну, получился персонаж до да, верка Сердючка и вот она очень правильно сказала что это был мужчина а если это будет женщина, то это выстрелит еще лучше, а, да. И это ей, для нее можно сказать это конфетка, да? а Потом она сейчас рассказывает про Катю Варнаву и тоже про проект, в котором она снималась вместе с Катей, она тоже вспоминает с облизыванием губ. И это тоже фактор того, что ей это нравится, да? Ей это нравится вспоминать про этот проект. А она получила там какие-то бонусы для себя. А сейчас еще раз чуть-чуть вернулась. Как какими сейчас? Мы снимались в, в одном проекте Вальдорадо буквально недавно, то есть до пандемийного вот этого. Сейчас у нас проект с Пепсика, то есть мы с ней там, вот она Пепси, она, ее лицо на Пепси, мое на соке. К чему это? Я то есть, в жизни найду, не переживай. Спасительница такая спасла и ушла. Ну, я пошла работать, я зарабатывала за деньги. Мы с ним жили, с этим мальчиком долго да и опять таки я зарабатывала деньги и опять облизывает губы ну и здесь мы но ну, можно сказать базовая линия поведения да если она рассказывает про то что ей нравится она облизывает губы а, да вот кто подходит пожалуйста здравствуйте мои хорошие да кстати в чате напишите кто у нас первый раз сегодня присутствует на прямом эфире поставьте десяточку а кто у нас часто ну вообще не первый раз поставьте так если там 10, здесь давайте восьмерочка посмотрю насколько у нас новенький состав да следующий фрагмент пока включаю ну то есть поняли базовая линия поведения где ей нравится но это довольно часто встречается и я бы даже сказала что у большинства людей именно так встречается что когда они говорят о чем-то приятном или о том что принесет им какие-то бонусы какие-то какую-то прибыль ну, деньги в конце концов люди облизывают губы и ну, это, это фактор того что им это нравится вижу замечательно вижу что в основном все у нас уже такие ядреные физиогномисты да но есть и новенькие поэтому приветствую всех и стареньких и новеньких да значит следующий фрагмент Включаю. Наверняка же пишут. Наверняка нам с тобой, женщинам, как говорится, не строгим, Ярким красивым, да. броским. Конечно, директ пишет что-то при... Ой, ну приколистка вообще я здесь вырезала буквально несколько ее фрагментов юмористических потому что ну, но ну, молодец вот знаете ее сама это впереди планеты всей вот вы знаете она настолько подкупает этой самой иронии я я просто вот когда ее первый раз видишь в нее влюбляешься именно вот за эту непосредственность да вот за эту простоту такой такую иронию вообще она готова любить на, на вернее она готова шутить на любые темы вообще и для нее нет никаких преград вот мне бы хотелось ее увидеть еще на э, что было дальше мне кажется там она тоже себя может показать но ну, хотя это довольно молодежная программа но вот а там она мне кажется своей самоиронии э, не ударит в грязь лицом э, и умением шутить над любой ситуацией это просто знаете для меня она потрясающе я ее обожаю вот за это и давайте послушаем несколько ее шуток Стой, на там присылают присылают а что что писи мальчики присылают как она это говорит я просто ухохатываюсь. А? А, кстати напрягла подбородок а, ну, она немножечко сомневается имеет ли смысл это говорить Говорит. говорить то у нас что-то что притухло, говорю, нет да. у нас никакой рекламы там, ничего, он такой, говорю ну, может, инстаграм там что-то пишут, директ, вот, четыре собачьих приюта и пять писей прислали, вот и все. Досада а, на лице. Оно вообще потрясающе. Так, но ну вот сейчас же эта импровизация. И очень даже интересно получилось, я так считаю. Кто написал, что в импровизации а, Марина не сильна? А здесь я поспорю все-таки. Она, мне кажется, сильна и в импровизации, и во всем. Сильные личности, может, поэтому не интересны друг другу. Я не знаю. Но почему дружба, я имею в виду, что вы спрашиваете про дружбу? Мы, мы обе сильные бабы. Это она про Варнаву говорит. А то как-то оно должно, наверное. Э -э -э. А сильные бабы обычно что-то особо не, не дружат Ну, может быть, да. Но ну, я не знаю. Ну, давайте позвоним Катьке, спросим, Катя, ты что ж, собака не дружишь со мной? Такая. Браво, браво, но ну, это вообще, ну просто я я обожаю вот этих девчонок из Камеди, они все, по-моему, ну что Катю Варнаву мы смотрели, да, вот такая самая ирония, с них как с гуся вода, да, вот какие-то, ну вот по сути она же, вот если бы не Катя, она говорила, она бы оскорбила человека, но, это это так забавно вообще, это так здорово, это прям, ну, ну мне лично вот такой юмор нравится, не знаю, вам нравится такой юмор? Скажите, пожалуйста, вот Оцените по 10 десятибальной системе, где 10, 10 это прям нравится, нравится, а единица это прям вот совсем, ну, по вам этот юмор не очень. Вот мне интересно посмотреть. Так дальше следующих я пока следующий фрагмент включаю посмотрю как, как вы относитесь к такому юмору для меня лично он вот вот то что надо он такой простой без всяких там сложностей да и и прям замечательно значит проблема это в людях ну что я же не могу всем психиатра или психолога предоставить это она про своих хейтер хейтеров рассказывает некоторые хейтерам ответы записывают какие-то некоторые там шутят я, я нет я шучу иногда там пишу в комментариях вот в инстаграме а кстати вот а, она тронула свою носогубку носогубка это у нас верхняя челюсть а, ну вообще про носогубку я как-то уже говорила но так вскользь а, вообще смотрите у нас челюсть же состоит из верхней неподвижной части и нижней подвижной нижняя челюсть это то что чем мы хватаем да ну вот как бы она приподнимается для того чтобы челюсть сошлась да сцепилась и ну удержать или ну для прикусывания да а нижняя ой, а верхняя челюсть она всегда неподвижна она всегда ну, стоит да но дело в том что верхняя челюсть должна быть очень выносливая для того чтобы долго удерживать как там ну, какую-то задачу например когда человек делает, да, делает ну, получается, что верхняя челюсть, чем она больше, чем она массивнее, вот именно верхняя челюсть, тем человек дольше умеет выдерживать какие-то нагрузки. Понимаете, а нижняя она подвижная, она здесь прикусила, потом она отпустила и пошла какие-то другие ресурсы искать, да. А вот верхняя от того, насколько верхняя челюсть мощная, насколько она крепкая, будет зависеть вообще, насколько человек умеет долго выдерживать какую-то оборону а, да, насколько долго человек может а, какие-то действия производить а, то есть это его выдержка сюда же я отношу и ответственность насколько человек умеет на себя возложить а, какую-то ну, задачу да и насколько долго его хватит потому что любая задача это как, знаете, как то что человек держит в своей челюсти да и насколько долго он может это продержать и от и ну вот это зависит намного от того насколько вот этот челюстной аппарат рабочий и степень его выносливости напрямую зависит от верхней челюсти поэтому вот это носогубное расстояние оно чем больше тем ну естественно там больше этой кости костной ткани и тем больше у человека выдержки и я часто про таких людей говорю что они очень ответственные они даже часто ну если челюсть нижняя не очень э, большая а в основном все идет вот именно в эту челюсть то человек берет на себя много ответственности кстати нас по носогубке там еще э, интересная история про ответственность вот э, смотрите как у, у многих людей вот это носогубное расстояние у кого-то оно вогнутое, у кого-то оно выпукло, и это разные э, характеристики и, соответственно, вот если вот здесь вот человек сюда притрагивается рукой вот к чему я все это вообще подвела да то это как раз про ответственность это скажем как сказать про воспитание да вот она как бы воспитывает своих подписчиков да она как бы терпеливо как вот такой назидатель такой воспитатель своих подписчиков она многим рассказывает и вот давайте еще раз вот эту фразу посмотрим для того чтобы э, сейчас понять вот э, всю э, ну, все что я проговорила да э, в контексте ее слов Людик, ну что я же не могу всем психиатрам или психолога предоставить некоторые хейтерам ответы записывают какие-то некоторые там шутят я, я нет я шучу иногда там пишу в комментариях вот в инстаграм я отвечаю потому что я активно э, людям я с ними общаюсь да и... Вот э, челюсть вверх, то есть я с ними общаюсь, я смело с ними себя веду, я не зажимаю себя. Э, да, кстати, Дмитрий, спасибо за комплимент. И, э, когда мне начинать, я начинаю им что-то пытаться объяснять. А когда не объяснять, э, не, а когда ему не объяснить человечку, ну есть хорошее место, бан. Если блокируешь их, это... Конечно. Конечно, если уже меня просто уже доканывают. Нет, ты обязана. Ты должна. Кому я чего должна? И, кстати, здесь тоже интересный жест. Она поджимает нижнюю губу. Нижняя губа это у нас по ситуации. Помните, в предыдущем стриме, когда мы про Айзу разговаривали, мне, кстати, от некоторых прилетело вот абсолютно противоположные мнения. Я сравнила там с входом в кабинет, да, там к начальнику, как мы входим, да, предположим. И вот я нижнюю губу про то, кто стучится в кабинет, прежде чем войти, кто не стучится. Если интересно, пересмотрите этот стрим вот это был по моему предыдущий прям стрим поэтому долго искать не придется так вот здесь мы видим что она нижнюю губу немножечко поджала то есть все таки при том что она так уверенно сказала так вот прям бросила можно сказать ну если что в бан, да, но она все равно подсознательно немножечко скромно себя ведет и редко кого в бан отправляет это уж совсем кто нагрубит на и так далее да а дальше, когда человек разговаривает, движет. и Ой, господи, я не смогу сейчас успе ответить на такие вопросы. А, да, давайте в следующий раз как-нибудь. А дальше, следующий фрагмент. Потому что на какое-то время прекратили вообще программу. Нам, С чем это связано? Нам по крайней мере мне ничего не объяснили мне сказали ты если ну смотрите вот а, здесь она поправила волосы а, ну мы с вами в предыдущем стриме про волосы я вам много чего рассказала да про психотипы а вот здесь получается что она волосы она провела по волосам и она проговаривает про а, программу comedy woman а, сейчас временно эта программа немножко притормозилась и сейчас в контексте вот того что она рассказывает а, как увязать вот вот этот жест с волосами. Получается, что э, волосы, когда женщина трогает, в основном женщина, э, э, это значит, она красуется, значит, она уверена в себе, она демонстрирует свои волосы, демонстрирует свои возможности, э, здоровье, да, волосы это наша память, да, вот те наработки, которые э, э, у нас уже есть, да, вот тот статус, который мы заслужили, вот это все волосы. И получается, сейчас она провела по волосам, она дала понять, что она все равно уверена в том что если программа начнется то ее позовут обязательно ну то есть она неотъемлемая часть этой программы но раз эта программа пока не работает я в принципе нормально себя чувствую но ну, то есть вот получается она проиллюстрировала то что сейчас мы с вами услышим то осенью готова будешь включиться? я говорю окей я буду готова включиться почему бы и нет ее не потому что я, я не знаю по каким причинам ну, там же ведь Олимп этот недосягаем, я же не знаю, из-за чего, почему ее остановили в эту программу. Сейчас я смотрю, это эфирное время занято стендапом женским. Может, их надо было как-то. Я вот эти все перетрубации, я ее не, не, ну, не вникала, по крайней мере. Ну, как бы, мне есть чем заняться, и поэтому, может быть, я сидела бы дома и там звонила. Ну, что, не начинаем или когда начнем? А когда? Точно осенью? Ну, потому что это у меня тут много предложений, поэтому я многим отказываю. Жду осени. Нет у меня таких моментов ой молодец я ее обожаю вот она настолько кто мне написал в чате что она не умеет импровизировать вот сейчас она рассказывает очень даже забавно и это же импровизация это же диалог это не она же не подготовилась к этому а, да кстати вот мне я сейчас успела некоторые сообщения прочитать из вашего чата а, кто и кто... инга написала вы с этими волосами уже в каждом разборе а это неудивительно потому что в каждом конкретном случае волосы я увязываю с тем контекстом который человек проговаривает это очень важный момент потому что волосы волосами если просто сказать что человек красуется например это недостаточно а вот в этом контексте это немножечко по-другому например вот кстати бузова их бесконечно гладит действительно бузова их бесконечно гладит потому что она бесконечно ищет подтверждение своей привлекательности она ну, вообще вот почему она так себя всегда ведет почему она такая трудолюбивая она же достигла уже в общем-то многих вещей да и казалось бы для чего да потому что она всегда себе доказывает она и в себе и нам с вами всем доказывает она просто настолько перфекционистка и волосы она трогает и поглаживает для того чтобы ей ну, лишний раз убедиться в том что вот я достигла лишний раз покайфовать от того что достигла в общем-то это в каждом контекстном в каждом конкретном случае это определенный контекст и определенное объяснение поэтому вот прям так ну, шаблонов навесить на какие-то жесты они не будут работать это надо увязывать вот прям и поэтому мы с вами собираемся и каждый раз это это обсуждаем и в принципе каждый раз в общем то все все стабильно и даже может надоесть, потому что каждый раз я здесь и каждый раз я кого-то разбираю и, в общем-то, ну что поделать. Ну, вот так вот. А, да, спасибо большое за разбор. С, импровизатор... С импровизацией в юморе плохо, аж. Что а это она с юмором о себе а, ну э, здесь конечно же палочка-выручалочка сама ирония в этом она просто не непревзойденная э, специалист непревзойденный специалист вернее а да ладно а давайте я не буду отвлекаться идем дальше по плану а, следующий фрагмент Такое разве интересно? это не, не образ э, вот, э, там такая речь, особо не какие-то не какие выстраивать Говор, ты... да. да. Говард. Но слова паразиты это же ужас. Как ты с ними борешься? А вот сейчас вот останавливаю. Вот смотрите, как она с отвращением э, говорит про свои недостатки. Буквально себя. А я может, с тобой разговариваем, может, а а себя очень это интересно. Тишко. Общаюсь, ругаюсь с собой там. То есть можно куда-то пробоваться, можно что-то еще делать. Вот пробоваться опять это вот про статус про про волосы да ну вот волосы когда трогаем значит вот наше женское эго но в основном это женщин касается потому что это вот волосы это женская у меня часто спрашивают а у мужчин у мужчин если у них длинные волосы то да ну, и тогда а в основном вот это женская это женская природа это женская энергия которая скапливается в нас да вот мы прожили какой то какой-то отрезок времени мы что-то за этот отрезок там получили какой-то не знаю какое-то одобрение может быть еще что-то да может быть какие-то бонусы там не знаю где там мы хорошо ну, даже подзаработали да и вот это вот все это все про волосы опять вот женщина когда это все про, ну вот для того чтобы это пощупать ей просто волосы потрогать и она уже почти счастлива то есть, я всегда говорю, девочки, не делайте вид. Ведь... Видите, как она отвращение, вот прям а, про отвращение специально вам показала? Что не брезгуйте? Ага. Это не порно. Ага. Это совсем другое, как бы молодец юмористка но ну, это она а, просто хотелось вам мы же все-таки в первую очередь учимся а не обсуждаем звезд это у нас попутно получается да на самом деле конечно же я вам хотела показать эмоцию отвращения потому что эмоции в чистом виде они ну, они встречаются они довольно часто но лишний раз раз уж мы учимся посмотреть на эмоцию отвращения хотелось вам показать это и я думаю что вы с удовольствием это просмотрели. А, так, а если лысый человек трогает голову, это мы будем, когда будем разбирать лысого человека, и тогда это я вам расскажу. Сейчас не буду отвлекаться от э, темы нашего эфира, потому что потом мне прилетит от хейтеров, э, которые у меня в комментариях потом начнут писать, а что это вы там общаетесь. Все, идем дальше. Следующий фрагмент. Откуда это такой интерес был? Прям надо там а быть. Я не знаю, мне нравились. То есть мне нравились эмоции. Я так понимаю, ну, сейчас раз рассуждаю: мне нравились эмоции. Плохие они, хорошие или. А просто мне было интересно. но это же жизнь. А, так, я за зачиталась ваши комментарии и забыла, о чем идет речь. Еще раз давайте посмотрим этот фрагмент. Я прошу прощения. Oh. А откуда это такой интерес был? Прям надо там быть. А я не знаю. Мне нравились. То есть мне нравились эмоции. Я так понимаю, ну, сейчас рассуждаю. Мне нравились эмоции. Плохие они, хорошие или. А просто мне было интересно. Ну, это же жизнь слушайте ну вот э, вот за этот фрагмент я ее просто еще больше полюбила потому что она действительно наш человек ведь мы все с вами здесь э, кто сейчас находится на нашем эфире мы все здесь любим эмоции поставьте плюсик в чате кто а вот э, вот поэтому здесь да мы распознаем эмоции мы изучаем эмоции мы изучаем жесты э, мы микро выражение все же это про эмоции и поэтому вот прям в наши ряды я приглашаю торжественно Марину да если у нее появится такое свободное время да или возможность пожалуйста это прям наш человек но ну, по крайней мере то что она из наших рядов то это это делает ей еще много плюсиков бонусов и вообще ну, лучики любви от нас пусть полетят в виде вот ваших плюсиков а, да значит следующий фрагмент а он вообще был такой хлю-хлю-хлюпик прямо я говорю он не будет нести лестницу он говорит нет он будет лести я говорю нет он не будет нести лестницу ну и слово за слово я его послала на три буквы преподаватель да и защитила сказала, мальчика я защитила но в принципе у меня уже это все на во-первых я очень терпеливый человек очень ну вот здесь я с ней поспорю. Это единственный момент, где она сказала, по-моему, неправду. Совсем неправду. Но нетерпеливый она, человек. Она просто сейчас, ну, в контексте, надо бы это сказать. А это, видимо, то есть если я вот на кого-то там что-то раз, раз, разозлилась, лучше не сразу сказать. Конечно, не то, что оно, оно копится, вот это все копится, копится, копится, копится, и потом я взрываюсь. То есть это даже может быть и не повод был, а просто то, что нами не занимаются по делу, и как бы вот, и еще вот ну, мы должны что-то тут. И это все прикрывается студийностью Станиславского. Ну да. А, да, но ну, вот. По поводу здесь облизывания губ не будем заострять внимание но это это она рассказала историю как она вылетела из института а, за то что заступилась за своего мальчика вообще ну вот с мужчинами у нее довольно такие отношения я поняла что она ну как по матерински к ним ко всем относилась вот к тем отношениям про которые она проговорила ну ладно здесь не будем разводить психоанализ значит следующий фрагмент я зарабатывала деньги, я работала, он учился, потом я восстановилась. А сколько вы прожили? Здесь она поджала губы и презрение. Сейчас секундочку. Потом я восстановилась. Вот смотрите. Поджала губы, подняла челюсть и презрение. Вот сейчас уже на, ну, скажем с расстояния а уже вот когда пройдены года да и она сейчас рассказывает об этом об этой ситуации она конечно же себя ну, немножко выше ставит того мальчика да с которым она тогда жила и здесь у нее эмоции ну, презрение презрение это сравнение как вы помните да в социуме она все-таки себя выше ставит да и сейчас она это проговаривает и невербально да то есть она дает понять что она все-таки в их отношениях она была выше выше и по статусу и ее это ну похоже раздражало, она сейчас вот сравнивает как бы она как бы рассказывает про то как они вместе жили но вот относительно ее этот мальчик ну очень низко можно сказать был да и она она, ну вот, проговаривая эти вещи, она вспоминает про то, что она всегда как бы выше была, выше, стремилась э, к чему-то, да, она ж, всегда что-то делала. А сколько вы прожили с этим мальчиком? может лет 12, по-моему. Лет 12, да, а почему расстались? Ну, вот, опять же, то, что немножечко ревность была, вот эта творческая ревность, что у меня что-то... Ну, а здесь давайте рассмотрим а, подробнее то что она сейчас она очень много эмоций нам показала но первая эмоция была испуг да а, ну как то вот она не совсем готова была это все проговаривать а, дальше смотрим отвращение с презрением получается вот она сейчас прям четко уже выдала эти эмоции они как раз действительно в отношении ее первого мужа к сожалению вот эти эмоции сохранились да вот прям да, досада упрямство напрягла подбородок то есть вот все было как бы против ну получается вот эти все эмоции она сейчас нам выдает Печаль я перекрыла всю печаль. А, да, она это все проговаривает с печалью. На лице у нее печаль. Жаль ей, что все это так закончилось, потому что наверняка там были чувства, наверняка было, ну, с ее стороны, ну, как минимум, с ее стороны. Да, я думаю, и с его. Ну, это были настоящие чувства, но, к сожалению, они не выдержали социума. да Она была, видимо, всегда амбициозной, она всегда стремилась подниматься выше, достигать чего-то, заработать до да, отстаивать свои интересы вот даже по тому примеру как она рассказывает что в институте его заставили нести лестницу а она за него заступилась то есть получается она всегда была пробивным человеком да и относилась к нему можно сказать как к сыну ну и ей сейчас довольно печально вспоминать вот эту историю ну может быть грустно даже да вот сейчас этот фрагмент без звука получается для того чтобы мы внимательно для того чтобы мы внимательно рассмотрели все эмоции а, да и вот дальше идет рассказывает про свою карьеру а, и смотрите у меня как раз КВН и подняла челюсть начался я начала ездить по гастролям с КВН и у него какая-то творческая видимо ревность была такая вот а вот потом в итоге ну была первая в принципе женщина а потом мальчик вообще загулял у меня. видите а вот здесь вот как закончилась получается нижняя губа мы помним что это как раз антинаглость да вот такая скромность ей очень неловко об этом говорить а ей даже стыдно об этом говорить и она поэтому прячет нижнюю губу и вот так вот улыбается так если не разбирать все эмоции за кадром я увидела в общем неуверенность как ей ответить да в общем это так но как мы мы же все тут э, собрались для того чтобы на молекулы разобрать ее эмоции мы же не просто так как она про детство рассказывает что она любила считывать эмоции поэтому э, как она э, мне понравилось э, только узнала где свадьба и сразу втопила туда а вот вообще молодец да, да, так интересно рассказывать да так вот мы мы топим для того чтобы прийти прям на молекулы разобрать любую эмоцию вот для, для этого мы здесь а если вдруг кто-то еще не понимает, <laughs> да. А следующий фрагмент. Я знаю, что там тяжелая ш... история, связанная с наркотиками, что он употреблял, но все-таки вот, может быть, есть что-то, чего еще ты не открыла? Ну, во-первых, как бы там ситуация такая, как вам сказать? сейчас просто еще я понимаю что я дура. видите как она волнуется вот это самый волнительный момент мне кажется был в передаче ну вот давайте посмотрим бы было раньше уходить просто 13 лет выбросить в никуда просто жить человеком наркоманом ну, ты спасала его, я так понимаю, постоянно. Ну, а как не спасать? Ты же любишь, когда человек, конечно, дарил, и чтобы этого не было да здесь конечно же целый букет э, разнообразных эмоций а ей очень неловко ей очень неудобно ей очень больно это вспоминать видите слезы пошли а, и она не знала даже э, как, как ей реагировать да ей очень больно о чем это говорит но ну, в первую очередь о том что это все еще живо рано еще болит да и э, э, это эта рана еще не зарубцевалась это рана еще э, очень сильно болит такое ощущение что они расстались еще ну, буквально вчера да обычно вот так вот реагирует так живо потому что если бы она действительно уже проработала эту проблему она бы так не реагировала к сожалению вот эта боль прям я смотрю у меня эта боль тоже чувствуется ну, поэтому конечно же все ее ну, все что она сейчас показывает да вот это вот реально она усугубляет можно сказать ее боль и ее вот эти все ну как она ну, в общем в общем в любом случае это по-настоящему это искренне и у нее это болит enfin, ну, не будем здесь на молекулы разбирать потому что реально это прям вот даже больно по моему а, да значит следующий фрагмент Скажи вот после всего что ты пережила и не ты одна в нашей стране когда ты смотришь высказывания популярных. Личности, таких, как Регина Тодоренко, которая произносит слова «А что ты сделал для того, чтобы муж тебя не бил?» Что с мозгами в данный момент происходит? Наверное, какой-то критический момент наступает, чтобы вот такое сказать. «Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?» Что ты чувствуешь? Ну, опять же, это ее. я всегда говорю, человек каждый имеет, то есть это ее мнение у нее нет было такого опыта она может быть просто это сказала не потому что она то есть ну бывает так что просто человеку вот, вот, в паро что это сказал к и как вот... Но она же считает, значит женщина может реально что-то делать для того чтобы не убили это ее убеждение так вот что нужно делать для того чтобы тебя не здесь конечно алена немножечко провоцирует даже гостью для того чтобы ну она что-то сказала но ну, потому что тема довольно острая и у нас сейчас она ну можно сказать под пристальным вниманием у всех у, ну у всех у нас да у общественности мы все внимательно наблюдаем кто и что говорит по этому поводу и ну, даем свои оценки потому что действительно это очень страшная проблема это чудовищная вещь и ну как вскрывается сейчас оказывается ну, большинство женщин это Прошло, и слава богу если кому-то это неизвестно да, вот эта история про насилие в семье Ну и получается ведущая ее даже провоцирует изо всех сил и включает вот эту эмоцию а для чего это это такой манипулятивный прием когда мы немножечко подключаем определенную эмоцию для того чтобы человек на нашу волну ну, эмпатия у всех же присутствует, да и когда мы общаемся получается что мы друг под друга подстраиваемся и э, ведущая она как бы себе позволяет вот эту эмоцию прям демонстративно показать презрение для того чтобы э, ну, э, собеседница тоже это сделала а дальше убили ну, не было у нее такого опыта понимаете в чем дело и она даже не знает что это такое она, наверное, не не подумала, это сказала. Может, ну, я, я она могу уже только предполагать раз за свои слова. Но тем а, не менее. Ну что винить? Я ее не могу винить. Ну сказала она. Ну, что же я могу поделать? Но ты твою? чувствовала сама себя виноватой ее, за что-то Это когда... ее, она так ага. вот решила. У нее не было такого в семье, может быть, не происходило. Она не знает, может масштаба бедствия всего вот этого. Но что могу сказать? Марина, конечно, изо всех сил старалась ничего лишнего по этому поводу не сказать и постаралась как-то ее оправдать, Регину. Но подсознательно, все равно подсознать ее, вот эти вот все, ну там мы видели, я специально выноски сделала, но не стала их проговаривать. Просто вы видели, что там было с ее стороны, все равно была эмоция презрение все равно она очень волновалась, она подыскивала слова как бы помягче это все сказать, она ну, проговорила, она то, ну, такой полит, политкорректные фразы, да, но внутри все равно она, ну, довольно негативно... Ну, относится к высказыванию регины но опять-таки она старается изо всех сил регину за это не осуждать и в общем то это ну, я, я ее тоже зауважала за это потому что знаете ну, была бы она ну, более податлива в этом плане то она бы конечно подыграла ведущий в данном случае ведущая все сделала для того чтобы эм, ну, услышать какие-то более резкие выражения но марина молодец она понимает что каждое сказанное слово мы с вами будем анализировать да даже если мы не будем делать физиогномический разбор все равно мы будем анализировать что же сказала марина фидунки в этом интервью И если она себе позволит что-то лишнее сказать она человек публичный ей придется потом за это отвечать поэтому вот сейчас э, она не позволила себе осудить регину э, ну, открыто да, но подсознательно все равно Ну и кроме того она постаралась как-то э, она в общем то человек не злой она постаралась не выносить вот этот негатив да она постаралась это все как-то сгладить но при этом все равно подсознательно у нее ну вот это вот недовольство конечно же есть и это это объяснимо потому что человек прошедший это понимает что как может какая-то там девчонка да, которая это все не прошла она это все не знает как она может давать свою оценку то есть марина в данном случае ну, выше оказалась вот своих оценках в своих суждениях и э, ну, молодец молодец она не позволила себе скатиться до осуждения э, даже если у нее подсознательно там все бурлит все это живо все это больно все это чудовищно и несправедливо потому что она реально классная она ну вот я, я просто влюблена в нее прошу прощения за мою предвзятость э, ну и э, чувствую мне прилетит еще от хейтеров э, да но те тем не менее я высказываю свое мнение и что поделать если оно у меня такое а, да значит следующий фрагмент включаю а ты считаешь что он тебе достался ты его не выбирала сама мне вообще-то фаталист как бы я так думаю что все равно что то есть такое что ну, я вот как вам сказать все равно тянет человеку да допустим ты, ты общаешься, ты знакомишься. Когда мы же не тянет, почему так к этому тянет? То есть какой-то ты выбросился нож, происходит немножечко свыше, наверное. Может быть, я это... так. Ну вот смотрите, она говорит, она проговаривает и сама в этом очень сильно сомневается. Да? Подсознательно она, конечно, понимает, что не права. Но на сознательный уровень, наверное, это еще не вышло. Не понимаю. И вот здесь вот интересный жест, она в конце потерла руки. Потирание рук, вот кстати, по поводу волос мне тут уже в комментариях же написали, что почему вы постоянно про волосы говорите. Так вот, про потирание рук, это же активизация энергии, до да, энергетики. В духовных практиках, да, это используется. Часто люди потирают руки, когда видят что-то вкусненькое, да, это вот сродни тому, что облизывание губ. Вот как раз по рук человек видит и думает о я сейчас это все возьму это все мое но вот в данном случае она же говорит про довольно негативную вещь и опять потирает руки а здесь уже трактовка смотрите она как бы ищет информацию и пытается активизировать энергетику для того чтобы найти выход потому что ее подсознание дает ей сигнал вот где-то там внутри что что-то не так что-то я не так мыслю что-то не то происходит но где мне найти правильное решение и она вот подсознательно включает все способы поиска да вот все способы энергетической какой-то активизации для для того чтобы найти решение понимаете она уже рядом с решением она уже понимает что не, не то что то она думает ну то есть вот здесь вот конечно же присутствует некая зона роста которую она обязательно проработает с психологом но насчет психолога конечно же ну, давайте посмотрим этот фрагмент. А к, к психологам ты не обращалась, не прорабатывала эту ситуацию? Нет. Я не прорабатывала, я просто работала. Конечно, надо, конечно, надо это делать. Видите, как она отсела, как она нервничает. Но это всегда человек, когда, ну, как сказать, когда затрагивают тему, которую, которая болезненно для нее, она естественно так реагирует, она как бы боится, она, она боится вот вообще вот в это все влезать, потому что она, ну знаете, вот зашучивает, зашучивает все свои проблемы, как-то вот она привыкла уже вот эта самая ирония, все эти шутки, а по сути там очень очень сильно ранимый человек внутри, да, и он боится, боится этого вмешательства здесь конечно же страх в первую очередь и он ее гонит на стуле чуть дальше сесть до да, чуть дальше от этой проблемы от отодвинуться может быть она это эта проблема пройдет мимо и меня не заметит вот примерно так. что мне сейчас понимаете в чем делать потому что уже прошло ну, года три наверное у меня не могут сложиться никакие отношения толком ну, то есть, проблему она понимает, и она ее проговаривает, но она боится, боится приступать. Вы знаете, как страх первого шага. Всегда, вот часто, кстати, в чате напишите мне, кто боится всегда, вот делать первый шаг, вот надо сделать первый шаг. И кто боится, напишите пятерку в чате, а кто не боится, пишем единицу. Хочу посмотреть, вот ваши ну, вот вид, увидела проблему, да, и сразу, вот прям на завтра записала к, к психологу. Вот, если кто-то так поступает значит тот пишет пятерку а кто а, думает что ой да в следующем месяце ой да в понедельник я об этом подумаю ой да потом ой да потом и так это откладывается и на год и на два, и на 10 а, тот пишет единицу, а вообще средние же варианты тоже могут быть вот между пятеркой и единицей давайте посмотрим а кто кто как к этому относится а, да интересно интересно у нас прям пошли оценочки вот эти вот вижу вижу что каждый по-своему да действительно она понимает подсознательно что здесь проблема подсознательно знает что с этим надо работать но к сожалению Конечно же, избегание. Избегание здесь присутствует, и мы это с вами видим. А дальше следующий фрагмент. Вот вижу там и троечки, и двоечки, и пятерка пятерка сразу. А, Дмитрий, ну хорошо, да? <с> замечательно. А, так, Анна, пятерочка. У нас самые решительные прям пятерочки. А, так, замечательно. Карьера быстро развиваться, должна стремительно развиваться успешно, быстро, вот. как говорится, на рельсы надо поставить еще вот проект песенный, и потом буду думать еще. Ну, то есть это как после дождичка в четверг я начну думать о психологе, да. И а, здесь я для чего этот фрагмент поставила для того, чтобы показать, а, ну, по поводу чего у нее вдохновение. Вы обратили внимание, что все интервью в основном она с опущенной головой рассказывала, да, вот какие-то нелицеприятные, как она считает, ну, сюжеты, да, вот истории из жизни, где она, вот я, я чувствую, что она подсознательно чувствует просто свою вину. А ее мужчины ей просто эту вину внушали и она верила она на самом деле очень простой человек и поэтому такой доверчивый но на самом деле это, это их проблема была просто она до сих пор этого не понимает сама и постоянно рассказывая о них она в основном опускала голову опускала челюсть она ну как бы винилась перед нами да вот винилась перед ними такая чувство вины прям всеобъемлющее а здесь вот она рассказывая про работу она вдохновенно она поднимает челюсть у нее загораются глаза у нее но ну, мимика становится более радостная а она убегает от своих проблем да вот от этих она убегает в работу и, и вот для нее сейчас вот прежде чем ну там идти к психологу да у нее ведь столько всего интересного и вот здесь в этом интересном она находит себя и очень здорово ну, удается избегать вот этих проблем получается ну в общем то а кому это не знакомо да это это в общем то я отлично понимаю поэтому что поделать каждый находит свой выход из ситуации и это здорово кстати что она именно так его находит она очень позитивно она не распространяет вокруг себя какого-то негатива даже если у нее жизнь вот так вот сложилась довольно сложная жизнь вы все это видите да очень сложные истории вот с ее отношениями но она молодец она прям позитивно продолжает шутить продолжает вот как-то э, какие-то идеи делать да, вдохновляется какими-то новыми идеями вот видите скоро будет нам новая верка сердючка ну, молодец молодец умничка нет вот этого негатива как например у нас часто мы разбираем же людей тоже вода на его да вот тот негатив который у нее в жизни произошел давным-давно который забыть уже давно можно но она продолжает вот с этим негативом жить и относиться к людям настороженно а здесь же мы видим что да у нее в личном плане есть сильная настороженность она это проговорила в интервью если вы еще вдруг не смотрели интервью обязательно посмотрите потому что там еще много чего я не затронула потому что я не могу же все на цитаты разбирать а вот ну, там довольно интересные вещи она проговаривает а, да ну и давайте еще один фрагментик с вами посмотрим они нормально это пока ну у ох. нас просто я же, я орудие старого образца. Ага вот скажем так вот она молодец она отшучивается смотрите здесь она довольно острую тему объясняет там получилось что про геев вот алена ее прям подвела и ну там получается она где-то высказалась что-то что типа я нормальная да не, не нечего меня к этим лесби или к этим лесбухам что ли приписывать ну и вот здесь вот конечно алена ее стала немножечко поддавливать и смотрите как она красивая уходит от ответа как только на нее начинают давить она сразу прячется в самой иронию да то есть я же такая старая я же такая древняя да но кто из женщин может себе позволить вот так вот проговорить да что я старуха и вообще выжившая из ума считай да я же оружие старого образца да то есть это первое что она вот прям себя принизила ну, для того чтобы опять-таки выиграть в споре не то что выиграть а просто выйти из этого спора можно сказать сухой из воды да она же это проговорила и здесь она включает такую дурочку причем так красиво это делает что просто ну не подкопаешься ну, ну ни за что к ней не придерешься так, а то что я ненормально отношусь у меня друзья сплошь и рядом все и я же под не заглядываю, понимаете? То есть я могу догадываться, но не буду спрашивать там, а кто то по ориентации там? А вот ты с кем спишь? Ты с ним спишь? А ты с ней спишь? Мне это неинтересно, хотя я знаю что-то, я догадываюсь, но считаю, что верхом неприличие прийти и спросить, блин, а вы что там, что-то есть у вас или что-то Нет, конечно, я толерантна настолько, что на мне это можно делать. Если кому <смех> что захочется. Прям что-то не то там выискали совершенно. А, как видите, на самом деле она очень волнуется и понимает, что если сейчас, ну, вот каждое неверно сказанное слово может трактоваться а, очень неприятно в ее сторону. Поэтому она так волнуется, вот пересаживается, да. А, получается, что но ну, молодец вышла двумя а, такими шутками до да, классными во первых она назвала себя оружием старого образца во вторых она заявила что это можно делать на мне <с desvies> только не мешайте мне спать да ну, вообще вот так под дурочку закосить это просто профессионал высшего вообще уровня ну, юмористка вообще блестящая я в восторге от нее она мне безумно понравилась я благодарна еще раз каналу супер за такой интервью за знакомство с таким э, блест... ну, шикарнейшим человеком а, вы знаете вообще конечно же наши разборы вот я чувствую ну, стала замечать а, и чувствовать да вот э, мы уже многих людей разобрали я уже смотрю у меня там папка с этими стримами а, все разрастается уже весь компьютер занимает можно сказать а, так вот э, после каждого разбора у меня складывается такое ощущение что мы как бы познакомились с этим человеком да и а вот э, я прям это уже стало я уже стала фанаткой сама вот этого всего потому что каждый раз вот я становлюсь намного ближе к, к этим звездам да, которые которых мы разбираем я их начинаю понимать я понимаю их мотивацию вот это это здорово на самом деле вот то что мы с вами делаем и здорово что вот такие интервью они ну вот все больше и больше их выходит звезды они становятся настолько ближе благодаря вот этим всяким интервью в первую очередь а во-вторых благодаря нашим разборам вот кто со мной согласен поставьте по десятибалльной системе насколько вы согласны со мной это потрясающая вообще возможность с помощью физиогномики и профайлинга нам разбираться в этих людях которые как бы ну, раньше вообще мы смотрели на них ну с экранов телевизоров вернее на экранах телевизоров и мы могли только наблюдать вот как они там играют да как они показывают себя а здесь сейчас такая возможность их увидеть вот именно внутреннее состояние это просто классно я фанатею сама уже теперь от этого если раньше я это как-то начинала не понимала для чего это то сейчас наконец-то я стала понимать а, да и спасибо вам большуще что вы со мной это все делаете а, поэтому подписывайтесь на канал если кто-то вдруг случайно зашел на наш канал да, случайно это видео смотрит пожалуйста на наш канал не забывайте подписаться не забывайте поставить лайк а, этому видео а, потому что чем больше нас будет тем осознание мы все будем потому что мы все как капельки в море да. чем мы становимся прозрачнее чем мы становимся более продвинутыми чем больше мы все развиваемся тем больше все море вокруг нас и вообще ну вот все весь мир становится более светлым и понимающим да, осознанным поэтому подписывайтесь на канал если хотите глубже это все если хотите не пропускать наши стримы то пожалуйста вот подпишитесь на мою рассылочку на мои я я присыл приглашаю своих подписчиков на стримы правда вот буквально несколько стримов не стала писать ну чтобы не спамить я очень аккуратно со своими подписчиками я никогда вам не шлю ничего лишнего поэтому подписывайтесь я вас обязательно приглашу на три бесплатных занятия которые уже скоро произойдут и кстати у меня много вопросов по шрамам в соцсетях там задают мне вопросы подождите еще немножко я скоро проведу три бесплатных занятия где все расскажу да, при подписке вы полученного общения получите возможность приобрести мою книгу читай лица за 99 рублей еще там несколько подарочков вам придет через какое-то время а, да значит а, так что-то у меня уже загорается красная кнопочка